Всем привет! Сегодня мы пойдем на Валберис. Будем забирать, что мы там, там заказали. В общем, ну, только я не думала, что мне прям все подойдет, что мы заказали. Потому что мы достаточно много чего заказали. Ну, что подойдет, все подойдет. Да, Дяне хочется что-нибудь свеженькое к школе взять. Ну, Походим, погуляем по магазинчикам. Субботний день, солнышко. Прекрасно. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Зашли мы во вкусви. Набрали всяких полезных батончиков. Манго, кокос, из яблок, клубники. Вот Диана... Да, Диана уговаривает мне купить мороженое. Я не уговариваю. Да? да. Мам, посмотри, мам, посмотри. Посмотри. А ну они же очень аппетитные. Ой, я, я очень люблю фисташково но я опасаюсь в такой период погоды еще какой-нибудь смузи да что-нибудь мы такое думали посмотреть Диана, вот, смотри. Он, Вон, смотри, смузи какие. Лесные ягоды, манго, маракуйя. Какой тебе взять? Лесная. Ты хочешь? Ну, конечно. Ты какой себе хочешь? Ого. А вот Бери. Ну, давай Ой, напиток Клубничный с базиликом Наверное, это тоже вкусно Диана мне рассказывала Сейчас про тренд тиктока Про ананасы Я, честно говоря, такое не знала Хорошо, что у меня есть ты и меня держишь в курсе трендов. Что человек, когда это маленькая, типа, вот, а маленький человек, типа, для него же все больше кажется, чем для обычного. Угу. И его И вот такой огромный. Вот такой огромный, понятно. А не хочешь, он или голубику? Блин, такое вообще красивое. Давай возьмем или ежевику. Ну, давай, давай. Ладно, будем заканчивать. Ребята, всем до новых встреч. Пока. Пока.